Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Вена. Сегодня мы начинаем серию исторических сражений в игре под названием Наполеон Total War. Я в этой игре проводил не так мало времени, я в нее довольно много играл, и вообще Наполеон Total War является, по сути, первым моим Total Warом, в который я начал играть. Ну что, переходим в сражение Наполеона, да. Здесь у нас на выбор представляется сразу же несколько вариантов сражений, которые мы хотим поиграть изначально. Это Waterloo, здесь можно играть как за французов, так и за британцев. Есть у нас битва под Фриндлендом. есть битва под Лоди. В общем-то, все эти сражения мы пройдем. Плюс, я думаю, что правильнее всего было бы начать... С исторической точки зрения по датам идти, то есть с самого первого сражения Наполеона до самого последнего. Ну и не только Наполеона, например, здесь у нас есть битва при Абу командующий французского флота. Там был другой, конечно же, не Наполеон. Плюс Трафальгарская битва у нас имеется. Правда, за кого мы там будем играть, я пока не знаю. Но, видимо, тоже, наверное... А, или нет, мы будем, наверное, за британцев все-таки иметь честь. Играть. Ну что ж, давайте начинаем с битвы под Лоди. Прочитаем. Теперь мой кстати, при к Турину. Имонцы беспрепятственно пропустили мою армию. Австрийцы под началом Балья отступили к Милану. Я нагнал их под Лоди и хорошенько потрепал. Себастьендорф далеко не глуп. Он должен понимать, что я переправлю людей по единственному мосту через По и ударю по его отрядам на восточном берегу. Но понимает ли он, что ждет его дальше? Ну, я думаю, ничего хорошего и не ждет. Кстати, тут немножко изменено, получается, у нас описание сражений. Не написано просто сбоку, справа, такой краткий пролог, так сказать, при описании того, что было до этой битвы и что вообще происходило в ней. Теперь у нас есть небольшие видео вставки, что, конечно же, очень классно, считаю, разработчики заморочились и сделали небольшое видео, причем переведен еще и на русский язык. Что у нас в описании это написано, если прочитать его? Битва под лоде 10, 10 мая 1796 года произошла. Нельзя назвать решающей, но именно она стала первым шагом Наполеона на пути к славе. Бонапарт заслужил любовь своих солдат, которые между собой называли его «маленький Капрал». Насколько мне известно, до итальянской кампании, получается, между еще австрийцами и французами, Франция находилась в очень шатком, в очень фиговом положении, Войска Франции были разрождены, были не дисциплинированы и очень немотивированы. Беженцев или дезертиров было очень много. И, в общем-то, все казалось так, что Франция, независимая свободной свободная республика, будет очень недолго. И Наполеон помог, так сказать, просто зажечь в сердцах французов. Тот пыл, который в будущем поможет ему осуществить следующие победы. Ну, а вот это сражение, по сути, является одной из первых таких, которые реально, да, показало, что Наполеон очень талантливый стратег и очень хороший тактик, который может разрулить любое сражение, даже оно если находится в очень выгодном положении. Ну, ладно, давайте мы начнем это сражение. Я буду, конечно, играть на максимальном уровне сложности. Ну, и давайте-ка начинаем. Чтобы опять нам видео вставку не показывали. <смех> я ее вот так вот пропущу. Что мы, кстати, видим по карте? Здесь у нас тоже переделанная карта. Не просто карта большая сражение» без расстановки войск. Здесь даже нам показаны наши войска. Войска австрийцев разбросаны по очень большому э, периметру. И что они там делают, пока я не знаю. Но, возможно, они находятся в движении. И они собираются пересечь реку, чтобы перейти на восточный берег. Ну, давайте начинаем. 10 мая 1796 года. После тяжелого двухдневного марш-броска моя армия нагнала отступающих австрийцев у города Лоди. Э -э -э. Блин. Давайте я потишинно сделаю игру, чтобы слышно было самого Наполеона, а то он вообще тихий время нанести решительный удар. Арьергард австрийской армии отстал от основных частей. По дороге в город он крайне уязвим. Именно в нем находится генерал Балье, вынужденный контролировать отступление своей армии. Если мы убьем или захватим его, австрийцы навсегда оставят свои притязания на северо-западную Италию. Лишившись своего генерала, австрийская армия обратится в бегство. Мы без труда оттесним ее в Ломбардию и там запрем в Монтуи. Я не дам Болье уйти с поля боя. Хорошо. Я понял твои главные намерения, Наполеон. Нам нужно предотвратить отступление генерала Балье. Но при этом мы имеем то, что войска Австрии разбросаны по большому периметру из-за того, что они отступают, и причем отступают, честно говоря, в беспорядке, очень как-то разброс на так скажем. Но в том числе, если они пересекут реку, то они могут оказаться в безопасности, потому что здесь все подходы к этому городу, к этой части города, наверное, прикрыты. И чтобы напасть на противника со спины, нам нужно как-то будет обходить холмы. Что мы имеем? Войска у меня довольно большие, но половина войск это пешие революционеры и линейные фузелеры. В принципе, это очень слабые войска, если посмотреть их характеристики, а мы можем посмотреть. У них получается меткость 30-ка, перезарядка 45, линейные фузелеры, конечно, уже получше, 40 и 50. А если взять линейных гренадеров, так это вообще получается, по сути, элита наших войск. Тут у нас есть еще шассеры, которые могут э, привлечь внимание противника, плюс ломбардский легион. Но для начала нам нужно подойти к врагу так, чтобы мы не сами могли проиграть так очень легко. Так, что здесь мы можем сделать сейчас? Ну, правильнее всего, наверное, было бы просто подойти пехотой как можно ближе к э, отступающим частям и связать их боем. Тем временем моя кавалерия сможет зайти с тыла. Все-таки Драгуны и Конный Шассер это очень неплохие юниты. К тому же в Наполеоне, в отличие от Эмпайра, это реально может быть просто ужасающая мощь. Они могут просто разнести пехоту в пух и прах, если они, они зайдут с фланга или с тылу. Но правда, как и в империи здесь имеются каре. Даже у самых бомжатских отрядов имеется возможность выбрать каре. Кроме, если не, не ошибаюсь, каких-то совсем бомжатских отрядов, которые находятся гарнизоном в городе. Но тут таких у нас нет, поэтому отметаем данный вариант. Тут у всех есть кары, короче. Ну, кроме застрельщиков, конечно, застрельщикам, в принципе, это не нужно. У нас еще есть причем артиллерия, что меня безусловно радует. Артиллерия здесь сыграет решающую роль в сражении. Если правильно использовать артиллерию, можно разнести просто практически все войско врага без потери. А это для меня решающий фактор. Так, ну что, здесь у нас есть, в принципе, где-то, по-моему, брод, да, в начале, или нет брода? А, нету, кстати, брода, я думал, может быть, можно даже взять, просто перейти реку и с другой стороны их сразу же встретить, но нет, тут такого нету, мы не можем взять, пересечь реку так вот просто. Конечно, по факту я мог бы побежать сюда конниками, потом побежать сюда пехотой и прям вообще впритык перекрыть вражеские войска, здесь рукопашка начнется... Плюс, ну хотя, конечно, вражеские части тогда получается не, не выйдет у них отступить, но это все равно очень опасный маневр, как по мне. М -м -м -м -м. Ну, блин, вот если были бы у меня застрельчики здесь, я бы мог бы их, в принципе, послать в данный регион и перекрыть вражескую артиллерию, плюс отступающие войска по мосту были бы под обстрелом, но это тоже не очень хороший вариант. А -а я думаю, что лучше всего было бы как сделать. Давайте-ка подумаем. Ну, можно было бы артиллерию сюда установить, в принципе. Но тут проблема в том, что сзади артиллерия тогда будет по нам палить. еще и вот там артиллерийские орудия. Да, это очень плохо. Я могу потерять свою артиллерию практически без... Как сказать... Безвозмездно, скажем так. Я ничего почти не получу с того, что она будет находиться в очень выгодном положении. Некоторое время. Так что, наверное, давайте-ка все-таки придерживаться другого варианта. Я реально пошлю. Пошлю. Пошлю свою артиллерию вперед. Пускай она здесь будет стоять и обстреливать вражеские войска, которые отступают. И наши пеши революционеры просто свяжут боем вражескую пехоту. Как-то вот так вот подойдем. Так, у нас есть еще вот здесь застрельщики. Я думаю, им тоже не помешает стать где-то вот поближе к врагу. Пускай они их будут обстреливать. Наши гренадеры будут сзади замыкать, я думаю, они. Потому что пока они дойдут, уже вражеские войска успеют уйти вперед далеко. А, линейные фузелеры, но я не знаю, куда их направить. Честно скажем. Я не уверен, куда их вообще стоит отправить, потому что здесь и так сейчас будет целая куча народу и. Два отряда можно было бы смело даже сюда и не посылать. Я не знаю смысл их здесь ставить. Ну. Блин, хрен знает, короче. Давайте-ка мы и сюда их пошлем, ладно. Наплеон, конечно же, пускай отдыхает, потому что ему вступать в битву крайне противопоказано. Даже просто воодушевлять войска он не должен. Не должен этого делать. Слушайте, однако, я вижу там дом. А дом занимает вражеская пехота. И это неприятная новость для нас. Надо быстрее, значит, поставить здесь орудие, пускай они обстреляют этот дом и превратят его в щепки. Ну или в груду... груду камней, наверное, точнее быть. Так, у нас тут все войска автоматически идут пешочком, но нам этого совершенно не надо, поэтому давайте быстро располагаем их как можно а, ближе к врагу. Разворачивайте орудие и начинайте вести огонь по этому зданию, потому что там засели застрельщики, они будут очень-очень больно дамажить моих солдат. Не дайте им с поля боя. Я понял. Так, подходим ближе. Давайте видеть огонь по дому. Дом нужно превратить в груду камней просто. Так, давайте-ка вы постреляйте по ландрову, ландр ландеверу, по пехоте, короче, по ополченцам. Так, видим, что пушки заняли позиции, нам нужно поэтому все-таки отходить отсюда. Иначе нам очень-очень сильно будет, очень будет больно, скажем так. Так, дом уже горит, отлично. Здесь тем временем моя конница отрабатывает. Отходите, отходите. Ландвер сейчас попадет под обстрел моей артиллерии. Очень извините, пехоты. Так, все, дом уничтожен, можем перестраиваться. Давайте-ка на другое место переходим. Здесь пока что наша пехота принимает его пехоту. Так, бегом, бегом, бегом, вперед. Давайте все вперед. Гренцеры пока что страдают от обстрела. Но сейчас они, правда, ответят. И ой-ой-ой, как же больно. Как же больно моим солдатам. Так, обстреливайте ландвер. Нужно его уничтожить. Кстати, кавалерия может, в принципе, сейчас просто заняться вот этими ландвером. Убить его быстро. Вы давайте тогда переходите на новую позицию. Грэнцеры умирают. Хоть и сражаются, но они все равно умирают. Медленно, но верно. Их численный состав уменьшается. Просто вообще, я бы сказал бы, уже немедленно, но уже очень быстро. Все, они все развалились. Давайте переходим на другую позицию. Быстрее, догоняем вражеские войска. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что вы делаете? Стопэ, стопы. Так, все, подошли впритык к гренадерам немецким, они начинают умирать. Отлично, вперед, вперед, за Францию. Так, здесь бы, нам неплохо было бы поставить орудия. Сами понимаете, для чего. Конечно, чтобы их обстрелять с помощью картечи. Картечь это самое лучшее оружие против этих бомжей. Опа, а тут у нас, смотрите как кто. Тут тоже ландвер, но этот ландвер уже нам повернут лицом, и они, похоже, хотят посражаться. Ну давайте-ка попробуйте наши сабли. В атаку. Все переходим на новые позиции. Давайте-ка догоняем противника. Здесь мы разворачиваем наши артиллерийские орудия и начинаем вести по немецким фузелерам огонь. Так, Ландвер умирает. Ландвер отступает, умирает. Но они сейчас тоже убегут, короче. Тут даже и нечего говорить. К сожалению, вот этих мы, наверное, солдат не догоним уже. Они очень далеко ушли. Просто не в состоянии мы их догнать. давайте видите огонь по фузелерам. Так, все, они отступили. Не-не-не-не, стрелять не надо. Стрелять ни в коем случае не надо. Просто режьте их. Так, Стампа нам, правда, ведет огонь еще и орудие. А, это орудие ведет огонь по пехоте почему-то. Ну окей. Успеем их догнать. Да должны догонять их этих. Хреновых. Так, занимаем новую позицию. Тем временем немецкие фузелеры умирают. Довольно быстро. Так, вы занимаете здесь позицию. А вы занимаете здесь. Давайте, бегом, бегом, бегом. Просто жестик расстреливает. Их расстреливает орудие очень мощно. Так, даже нам придется, наверное, уже сюда подходить. Потому что, видите, они уже через реку вот-вот начнут пересекать. эй эй эй эй эй Не успеваем мы, наверное. Они не будут отвлекаться на нас. Внимание свое. Давайте, огонь, огонь, огонь, огонь. Или они отвлекутся все-таки? Похоже, что мы все-таки их задели. Прекрасно. Так, да, они отвлеклись. Давайте-ка разворачивайте быстрее свои ряды. Ой-ой-ой, как достается линейным фузелерам, бедным. Так, тем временем немецкие фузелеры уже почти полностью уничтожены. Давайте, давайте, давайте, разворачивайтесь. Отлично. Все, огонь по ним. Хорош, с двух сторон мы их точно уничтожим. Так, немецкий фузелер отступили. Давайте-ка снаряды берите и атакуйте срочно ратушу. Потому что в ней засели тоже войска. Ну что я могу сказать, мы справились, мы довольно много вражеских войск уничтожили до того, как они успели отступить, но все равно большая часть армии успела уйти за... на восточный берег. Сейчас узнаем, это не критично или это критично, я в общем-то проиграл. Тут, кстати, есть переправа дальняя, поэтому ее нужно срочно использовать. Давайте-ка переходим к той переправе, потому что здесь все равно у нас войск нету. Нам нужно срочно оказаться у той переправы. Блин, гренцы, какие не живучи. Смотрите, они сколько убили. Да, ребята точно готовы были к бою. Давайте-ка начинаем идти тогда на левый фронт. Нам нужно пересечь реку около левой переправы. Бегом все сюда. Все, все войска ушли немецкие. Австрийцы отступили за репу. Ну, в общем-то, это для нас не очень-то и хорошая новость. Потому что, как видите, э -э, по нам сейчас будут вести огонь еще и вот эти товарищи. Так, ратушу нанесен главную. Почему-то два уровня здесь. А, вот все. Ратушу разбили. Прекрасно. Все давайте идите на левый фланг, хотя всем, наверное, идти точно не надо, я что-то так, да, зря погорячился. Оставим здесь все-таки революционеров, пускай они будут э, вести огонь по врагам, которые попытаются отступить. И, кстати, по-моему, они наоборот наступают, ё-моё. Вот это нехорошие новости, сэр. Миссия, точнее, извините, да, миссия. Потому что смотрите, какая ерунда, они идут похоже, что на мое орудие. Как-то прямо уж они четко нацелены артили, на них. И да, не смотрите, они все возвращаются. Срочно давайте пересылаем сюда еще и нашу легкую пехоту. Потому что без нее мы тут не справимся. Блин, куда вы стреляете, мне вопрос. Я уже один раз видел, как вы стреляли куда-то непонятно куда. Только артили, это было в империи. Да, -мо, они и тут еще переходят. Срочно разворачивайтесь в свои ряды. Плюс сюда послаем. Давайте-ка драгун. Нам нужны здесь драгуны сейчас. Давайте, давайте, огонь. Так. Немецких фузелеров атакуете, вы атакуете гренцев. Так, Ландвор тем временем умирает, но умирает не так все быстро. Огонь, огонь, огонь. Отлично. Так, здесь у нас отлично кавалерия... Кава... кавалерия врезалась. Пехота, пускай видит огонь. Так, вражины оказались на линии огня. Огонь. Огонь. Так, они похоже хотят напасть на мои пушки. Как-то уж прям четко в них целится. Но мы помешаем им подраться с пушками Потому что иначе мои пушки отступят Огонь В атаку Так, а что там проблемы какие? Там артиллерия стреляет, и плюс мои стреляют, -мо. Чего творите? Ироды. У-у-у, это как вообще случилось? Ладно, фиг с ними, они уже отступают. Так, ну что, противники отступили. Переход у нас уже возможен. Мы переходим, давайте, через реку прямо вот здесь. Австрийские войска совершенно потеряли всю свою боеспособность, как видите. Правда, сейчас и мои, похоже, войска потеряют боеспособность, если не отменю, не отменю стрельбу, да. Давайте как меняем стрельбу. Так, вообще всем давайте как меняем стрельбу, потому что что-то я боюсь... Мы сейчас тут очень сильно потеряем свои войска. В общем-то, да. Переходим реку. Давайте начинаем все войска сюда пересылать. Громадная ошибка австрийского войска, что они решили перейти реку. Защитить, видимо, свои орудия, которые не успели перейти в режим перехода, да? Они, то есть, не смогли в походном режиме уйти от меня. Однако много очень австрийцев все равно отступило. Им помогло то, что у них еще очень большая группировка войск осталась на том берегу. ⁇ -мо ⁇ Отходите. Точнее, не отходите, а идите вперед. Все равно-то сейчас кавалерия завершит дело. Итак, артиллерию куда бы нам перевести потому что так просто ставить напротив пешей 12-фунтовой артиллерии но ну, это самоубийственно я думаю что будет больше лучше всего сделать так взять просто перевести артиллерию вот на э, восточный берег через переправу с левого фланга давайте так и сделаем переводим всю нашу артиллерию сюда Пускай она сейчас здесь где-нибудь разложится, и мы сможем вести огонь по войскам, которые находятся вот здесь. Кстати, как раз очень хороший шанс сделать так, чтобы генерал Больё не смог отступить. Мы сможем его обстрелять артиллерией, и, собственно говоря, он будет уничтожен. Давайте все сюда. Теперь сюда идти. Так, все, давайте-ка на восточный берег, переходите. Почти что все, наверное, я все войска переводить прям не буду, потому что здесь есть артиллерия. В принципе, если враг отвлечется, мы можем взять и заняться его артиллерией. Оставлю здесь наших горных... Э... Ой, так, что такое? Борье, поля боя. Его или не дайте ему уйти. Так, я понял тебя. Давайте-ка мы быстро начинаем переходить реку. А, наши кавалеристы, которые здесь уже давно расположились, где они? Вот они, а что они тут делают, кстати? Не знаю. Так, давайте вперед. А, он войска свои... Все свои войска посылает вперед На этот берег. Это очень смело с его стороны, или точнее это безумно, потому что он, похоже, решил свои войска послать в атаку, чтобы лишь бы выжить сам. Но это большая ошибка его, потому что сейчас мы уничтожим его, так как у нас уже очень много войск перешло этот берег. Так, ой-ой-ой-ой. Моему ломбардскому легиону, я смотрю, очень сильно достается. Так, давайте отходить тогда, потому что нам очень больно будет с ними сражаться. Главное сейчас забрать их генерала. Все в атаку на Болье. Закончились уже, кстати, боеприпасы у моей кавалерии. Так что, по-любому, придется его сейчас принимать в рукопашную. В атаку на Болье. Болье убить. В атаку. Ха -ха -ха. Эти трусы даже не готовы драться за свою честь. Убить их всех. Продолжаем, конечно же. Убить надо их всех. Пускай Наполеон он, займется этими фузелерами. Все вперед в атаку. Убить этих трусов. Давайте-ка меняем уже в обычное настроение. Наполеон тем временем преследует эти войска. И наши легионы, наши фузелеры, давайте-ка тоже переходите реку. Нужно нам здесь оказаться. Немецких фузелеров, например, можно порезать. Так, конечно, отлично, мы так далеко убежали, но надо все-таки преследовать пехоту. Так, хорош. Давайте всех их режь. Так. Давайте, переходите эту реку. Пересекайте мост. Так, да, давайте-ка ускоримся немножко. Потому что это довольно долго. Так, ну все, тут остатки войск только. Догоняйте фузелеров. Так. Вот тут что у нас. Тут еще Гренцеры отступающие идут. Надо тоже их атаковать. Так, ну отлично. Победа за нами. Все войска немецкие разбиты. И Наполеон, в общем-то, одержал впервые. Ну не впервые, ладно. Очень даже хорошую победу, я бы так это назвал бы. Которая в наших солдат на дальнейшее сражение с противником. Давайте, давайте, давайте, режьте их, режьте. Ну что ж вы рядом-то ходите, -мо. От того, что вы ходите рядом с противником, он не умрет. <laughs> Ладно, что ж, заканчиваем битву. Без него она Северная Италия моя. Да, 378 человек всего лишь мы потеряли, а Балье или Балью, я не знаю, как правильно у него там ю или е, видимо все-таки Балью. Он потерял 1901 человека, то есть очень много людей. Причем, кстати, потерял почти что 300 человек из за своих же собственных солдат, которые, видимо, френдли fire устроили и постреляли по своим союзникам. Что ж, сражение было довольно несложным на самом-то деле, я бы сказал бы. Оно скорее было, ну, таким, как бы сказать, интересным, потому что, вот знаете, Empire Total War, э, что еще Medieval Total War, все эти игры в основном не славятся своим э, каким-то сюжетом, сюжет почти что во многих из них отсутствует в сражениях, а здесь сюжет, как вы видите, очень даже был интересный. Вражеские войска отступали, но нам, правда, все равно дали шанс убить Балью, при том, что вся его армия была разбита, он просто медленно шел, и так или иначе бы мы его все равно убили бы. Ну, это все очень интересно. Следующее у нас сражение будет при Арколе. Но это будет в следующий раз. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Веном. Всем пока, удачи!